Здравствуйте, мужские мужчины, в студии кинопередача «Новостюшка». Сегодня мы узнаем основные знаковые грядущие события в колдушке, которые направлены на улучшение игрового процесса. Конечно, кто в игре давно, примерно шарит, что из этого получается, но хрен его знает, как будет в этот раз. Сегодня мне будет помогать самый лучший телеграм-канал по новостям и сливам. Вся инфа, которая будет в выпуске, взята исключительно оттуда. Я чуть позже про Телеграм расскажу, а мы переходим к первой интересной новостюшке. Изменение рейтинговой системы. Если вы любите поиграть в рейтинге в соло, как и я, то теперь в катках, когда против вас будет попадаться дуо или трио, компенсация ранговых очков будет намного больше. То есть, если вы проиграете, не так много снимут поинтов, а если выиграете, то насыпят от души. К тому же, играя в соло и имея ранг легенда, теперь можно будет попадаться с ребятами с ранга Гранд Мастер. Вот честно, не особо знаю, как относиться к такому мувменту, но по факту границы рангов уже давным-давно размыты, и неважно, на легенде ты или на грандмастере. Я сейчас супер э, мизерные ранги не беру, я про большие ранги говорю. Короче, поживем, увидим, к чему нас это все приведет. Новое снаряжение. Многие уже знают, что добавят штурмовую винтовку Один. Ее мы подробно разберем, когда она выйдет. Хотя кому супер интересно, в телеге уже есть полный разбор на нее. Закинут также нам и новую тактическую гранату, которая при использовании будет сканировать местность, раскрывая местоположение. Противника. И тут у меня есть кое-какие мысли: с одной стороны, нахрена использовать эту гранату, если можно взять оглушалку. К тому же, хит-маркер очень хорошо дает понять, зацепили мы противника или нет. Возможно, в режиме найти и уничтожить от данной бросалки будет толк, Но вот в супер динамичных режимах могут возникнуть траблы. По крайней мере, мужики, я сейчас на префайре говорю, нужно будет все проверить. Ну а вы на префайре уже, надеюсь, Сшибанули кулаки, и подписались на канал. У нас тут достаточно прикольно, хочу я вам сказать. А еще хочу сказать, что разработчики решили добавить реализм с динамикой, и теперь у нас охрененно будут заметны трассеры. Ну да, игра, наверное, будет чуть-чуть похожа на Звездные войны, но, как сообщают инсайдеры, из тележки это сделано для того, чтобы в будущем добавлять различные цвета следов от пуль. Например, в большой колде это уже давно есть. Смотрится. Кстати, все это хозяйство достаточно симпатично. Как это будет реализовано в мобильной версии, пока что хз. Надеюсь, разработчикам удастся избежать неприятных багов и прочих хероты. Подробнее про все изменения почитайте вот в этой статье. Я ее в описании обязательно скину. А сейчас мы переходим к следующей свежей инфе, в которой говорится про изменение баланса оружия. И вот этот пункт предлагаю разобрать поподробнее. Сначала давайте поговорим про бафы стволов в этом сезоне. Расскажу про самые знаковые улучшения, которые могут повлиять на мету в игре. Итак, у HBR-3, FR-556, BK-57 и CR-56 AMAX увеличена дальность стрельбы. Причем хочу напомнить, что AMAX и до этого бодро нарезал чуваков на дистанции. Пока не буду утверждать, но возможно это будущее мета в рейтинге. Точно так же, кстати, можно сказать и про КН-44, которому бустят урон в голову и увеличивают дальность стрельбы. Но, как по мне, самые знаковые улучшения получили такие штурмовки, как АКС, 117 и ЛК-24. Начнем с ЛК-24. Разработчики уже какой сезон подряд пытаются вклинить ЛК-шку в рейтинг и в простые сетевые матчи, но на этот раз они решили поменять способ вообще нахрен использования гана. Ему улучшили дальность стрельбы, увеличили базовый урон и урон в руки. Также скорректировали разброс первых пуль и пушка стал точнее. Это самые большие на моей памяти правки lk 24 Будем обязательно с ней разбираться в рейтинге. Точно так же, как с АК-117, в этом сезоне ему бы бустанули среднюю дистанцию, увеличили дальность стрельбы, базовый урон, урон в грудь и руки и уменьшили скорость перезарядки. Господа, как бы не пришлось сделать битву ганов, например, между АК-117 и М-13, потому что в теории сейчас эти пушки будут очень сильно походить друг на друга. Окей, я пока вперед не буду забегать, ждем сезон. Как и ожидалось, новенький Метвы МАК-10 разработчики ухудшают путем снижения урона на средней дистанции. Возможно, кто играет на острие атаки не почувствует данный нерв. Во всяком случае, сейчас на маке лучше режьте дистанцию и сводите перестрелку к close файту. Про феник и мх9 почитайте самостоятельно в статье. Также отличный мув разработчики сделали и ухудшили некоторые скорстрики, например, орбитальный лазер. Уменьшили время использования и увеличили ему стоимость. У напалма тоже время действия уменьшена. И супер отлично, что вертолет со стрелком тоже занерфили нахрен, ибо это сильный скорстрик, если правильно на нем отыгрывать. И как по мне, самая главная и просто топовая новость, которую многие ждали в этом сезоне, которая напрямую влияет на результат матча, это корректировка такого перка, как стойкость. Теперь его из красной секции переносят в синюю, то есть нельзя будет комбинировать стойкость и перк радикал. Помимо этого, используя обновленный перк, нельзя будет выбирать все желаемые скорстрики. Забудьте про Виталю, Напал, Рой, ибо можно будет из дорогих скорстриков брать что-то одно. Буду говорить за себя. Если кто-то со мной не согласится, то в комментариях напишите почему. Я сейчас обозначу свою позицию. Дело в том, что накопить какие-то серьезные серии очков по типу Виталия ну, достаточно сложно, ибо можно случайно сбить стрик и необдуманным мувом отлететь на респаун. Большинство халяв обычно поступали очень просто всю игру кое-как э, пытаются файтиться и под завершение благодаря перку стойкость заряжают всю летающую поебень, меняя ход игры в противоположную сторону Возможно, это неплохо, но фишка-то в другом. У ребят не развивается потребность и желание играть с Конечно, проще всю игру угонять на подсосе, а потом заряжать пацанам в лицо Рой или Напалм. Но вот сейчас, если кто-то все еще сидит на этом перке, пачаны менять свой подход к делу, как раньше уже не будет вот, кстати, честно, брата-братья, у меня даже порой седло полыхало от таких вот любителей перков. Сейчас рейтинг кардинально поменяется и станет приятнее. Ибо, помимо этого, разработчики еще обещали улучшить систему респавнов, чтобы, грубо говоря, у вас за спиной пацаны не рождались. Поживем-увидим, конечно. Я лишь небольшую часть обновлений затронул, к которым нам стоит готовиться полная развернутая инфа. Есть вот в этом суперском телеграм-канале, который мне и помог в создании данного эпизода. Все статьи я закину в описании, так что переходите и изучайте, а также обязательно подписывайтесь на данный канал, ибо там уже все сливы про новый сезон есть, вплоть до скинов и ивентов. А инфы про королевскую битву там просто обосраться, как много пчаны, так что обязательно заходите и читайте. Ну и, конечно же, скажу по секрету, что админы конкурсы заряжают чтенечко для читателей, а также промокоды на халявные Промокоды на халявные скины закидывают. Поэтому еще раз благодарю главного админа Юру за поддержку и за его отличную работу. Ну а вас, брата, братья, я хочу спросить, как относитесь к корректировке перка стойкость? Может быть, кто-то со мной не согласен. Обязательно напишите свое конструктивное мнение в комментариях. Все обязательно прочитаю. Ждем, как говорится, новый сезон, ну и новых впечатлений. Это был Огнянский. Все только начинается.